Здравствуйте, вы из России? Здравствуйте, Мои соболезнования. Почему? Ну, Изгой мира. Мои соболезнования. А вы откуда? Из Беларуси. Понятно. Что расскажете? Что Может быть, у меня к вам вопросов нет. Вы изгои. Может, у вас ко мне есть вопросы какие-нибудь? Да, нет, да, нет. Вопросов нет. Да, я просто ваше. задача перед вами, как и. Белорусский. Ну, мы, мы вас... Скидер Можно, Ваши. Можно матом выражаться в вашем общении? У вас не эфир, ничего? Можно матом говорить? Да, хоть как да, говорить. От да, вас зависит. От да. вас прикольнее. Мы у вас, россиян здесь присутствующих, всех которых видим, послаем нахуй. 35-й странице! Чеполлино! Потом я, о, я уснула! Да, это важная информация. Это говорят всегда. Белорусов всех россиян нахуй посылают Ну как не правы, найдут? Вам врут. Я здесь живу и вижу, что происходит. Хорошо вы вообще? Я забиваю, что не знаю, скину видео, вот ваше общание. Кто еще раз? Они. Скинут. Скинут. Соседям. Соцсетях. Нет, понимаете, общение идет внутри общества. Знаете, в чем создать? Нет, Давайте вести диалог. Вы задаете вопрос, я отвечаю, либо я задаю вопрос. И вы отвечаете, Давайте диалог вести, да? И вот я вам объясняю, отвечая на ваш вопрос. Внутри Беларуси все белорусское общество категорически против того, чтобы вы здесь были. Это человек, который находится здесь внутри этого общества. Вам это понятно? А то, что вам говорят там по телевидению, это вы кушаете сами. Может быть, теперь ваш вопрос, я готов ответить. Кто сейчас будет? Гляньте, гляньте на наших активистов! Я видел вот, вот, вот это. Скину. Скину. скину Они скинут Они скинут свой пульки. Что? Что? Все увидели. Все увидели. Вот будем вот знать. Вот будем знать. Белорусы, мы не союзники вам, запомните это и поймите. Мы вам не союзники. Если наверху это решают, то в жизни этого не будет, ребятки, не будет. Мы вам не союзники. Вы изгои. Вы единственная страна в мире, которая изгоит. Ну да, такое бывает, да. Это не смешно, поверьте. Обидно тебе, смешно. вам, да? Обидно да? Вам, да? Что вы... немножечко, немножечко обидно, России, потому что, что из-за вас, негодяев, Беларусь стала, в принципе, соучастником. Да, вы нас подставили. Очень сильно. Mm. Это да, это mm. факт. Понятно, понятно. понятно. А не, а не а сказать, что Я помогаю. Как? Как? Я не могу это в эфире озвучивать. У меня пишется на мой канал, я не могу. Называть тебя Гадя. Красивое имя. Гадя, а как твоя фамилия? Не помню. — Понятно, понятно, понятно. — Понятно, понятно. — же... Он тоже пишется. Да? — Конечно, помогаем, да, <свят> конечно. Как... — да, Как вы увидим. — Как вы увидим, люди. — Оценят. — Оценят. — Ладно, давайте. — давай, а, давай, а, а, а вы понимаете, что вам сейчас приходит пиздец? Или не понимаете это еще? В Чем? В чем? В том, что вы в Белгороде, в Воронеже окопы копаете. Нет, в Белгороде вы уже окопы копаете, ну что страшно? Что страшно вы с, Беларусь, с Беларуси вагонами возите трейдеры, ты знаешь, какой да? ну, это трейдер? Ну, это. Вы от кого собираетесь обороняться, мне просто интересно? От таких кораблей. Не, мы белорусы. От а кого собираетесь броняться трейлером? Я не считаю. Я не считаю, что от белорусов. Ладно, иди, иди вслед за русским кораблем. Направление знаешь?